Мин от э, Республики Узбекистан, полковник Джамабой Аташ, Аташев и от Российской Федерации капитан Леонид Петров. Итак, друзья, все готово для начала заезда. Я представляю экипажи, участвующие в этом заезде. На правом фланге на танке зеленого цвета, первая огневая дорожка, второй экипаж Российской Федерации Командир танка, старший сержант Даниил Храмов. Наводчик-оператор, старший сержант Сергей Гайдейк. Механик-водитель Еврейтор Владимир Агадзе. Российская Федерация. Второй экипаж Южный военный округ. На третьей огневой дорожке танк желтого цвета. Экипаж Республики Узбекистан. Командир танка лейтенант Мамадиеров Шахзот. Наводчик-оператор, младший сержант Исламжон Сабиров. Механик-водитель, старший сержант Карим Урунов, Республика Узбекистан. На левом фланге танк красного цвета, четвертая огневая дорожка. Второй экипаж Китайской Народной Республики. Командир танка, старший сержант Лулинь, наводчик-оператор, сержант Ян Цин Лун. Механик-водитель, младший сержант Джан Джунь Лун. Китайская Народная Республика. Итак, друзья, остается пожелать удачи всем. Экипажем, участвующим в этом заезде, болеем за Россию! Ну что ж, ваши громкие аплодисменты, которые обязательно услышит наш экипаж. Звучит горн на полигоне Алабина. Итак, друзья, характерный звук трубы, которая разносится на полигоне Алабина, дает команду экипажам занять... Штатные места в танках Т-72Б3 и в танке тип 96Б. В этом заезде две команды, Россия и Узбекистан, выступают на отечественных танках Т-72Б3. Сборная Китая традиционно прибывает на танковый биатлон. Со своей техникой Танк схожий по техническим характеристикам Вместе с тем Китайская команда заявляет 1000 лошадиных сил На танке Т-72Б3 840 Ну что ж, посмотрим В действии эти боевые машины Сегодня в этом заезде Итак, первый будет стартовать команда Российской Федерации Второй экипаж, еще раз напомню Это Южный военный округ Тренер, капитан Леонид Петров Вложил душу в свой экипаж Безусловно, сегодня волнение на пределе у каждого болельщика танкового биатлона, у тренерской сборной. Итак, старт российской сборной. Вперед! Вперед, Россия! Показать настоящий танковый биатлон, тот, который мы любим, тот, который мы знаем. Мы уверены в вас, парни. Вся Россия сегодня смотрит в эфире телеканала «Звезда». Безусловно, и на других ресурсах заезд российской сборной. Первый экипаж уже выступил. Уже э, закончил выступление в индивидуальной гонке с результатом 17 минут и 47 секунд. А, прошу прощения, 19.34, в 2020 году было 17.47, сейчас 19 минут 34 секунды, но это был лучший результат в двадцатом году. Поэтому у нас еще все впереди выступает сейчас второй экипаж, далее будет выступать третий экипаж. Ну, пока наша команда стартовала в заезде, главный тренер команды на экранах майор Ильнар Сагзеев. Восточный военный округ, останавливается танк на загрузке боеприпасов, «Змейку» прошли без нарушений. Порядка преодоления препятствий. Напомню, за нарушение на препятствиях экипажи отправляются на пит-стоп, площадку штрафного времени. За не поражение мишеней экипажи отправляются на штрафные круги. Два штрафных круга на правом левом фланге, 500 метров дистанция штрафного круга, да, длина штрафного круга. Три штрафных артиллерийских выстрела. Основных выстрела э, сейчас загружают в танк наши парни по команде Главного судьи соревнований продолжат движение, выйдут на участок ведения боевой стрельбы. Итак, мишени номер 12 будет поднята уже через несколько мгновений. Три мишени нужно поразить нашему экипажу. 1600, 1700 и 1800 метров. Мишень в поле. Итак, внимание, останавливается экипаж. Докладывает, готов вести огонь и открывает самостоятельно, обнаружив цель наводчик-оператор боевую стрельбу. Выстрел! Итак, друзья, вторая мишень в поле. Но с этого ракурса, с этого ракурса, по крайней мере, мы не наблюдаем поражение мишени. Посмотрим мы из другого в том числе. Пока вторая мишень в поле 1700 метров. И вот он второй выстрел. 1700 метров. Есть цель! Здесь прекрасно видно, прям с середины центра цели попадает. Да, мы уже столкнулись с тем, что в предыдущих заездах э, камера, установленная перед «Мишелью» с целью безопасности и сохранения камеры, э, снимает немного ниже, так сказать, уровня установки «Мишени». И цель, Третья «Мишень» поражена! Так, друзья, подтверждает сейчас главный судья соревнований. Один дополнительный боеприпас придется загружать нашей команде. Не удалось поразить первую мишень на 1600. Загружает один дополнительный выстрел. Это изменение, как раз-таки внесенные еще в 2020 году в правила танкового биатлона для первого дивизиона. В случае не поражения цели экипаж загружает дополнительные боеприпасы. Вот, видно, сейчас с этого ракурса прекрасно. Да, попали в бруссер. Сделал немного ниже наш наводчик-оператор. Но ничего не расстраивается. Конечно, придется постараться механику-водителю нагонять затраченное время. Итак, замиранием сердца, друзья мои, нужно попасть. Нужно попасть. Вы видите, болельщики сейчас, конечно же, фактически не дышат и ждут, ждут с нетерпением этого выстрела наш наводчик-оператор. Собраться, собраться. Сергей Гайдейк. 1600 метров та же самая мишень первая мишень которая не поддалась нашему новочку оператору ведет поезд цели есть цель ну хорошо Собрали. Все, норм... все нормально. Все нормально. Идем. Нужно нагонять время. Механику водителю немножко придется поднажать. Но, слава богу, танк Т-72Б3 способен на то, чтобы нагонять время по трассе конкурса. И вот он выстрел. Повтор. Да, прекрасно. Справились. Но все же заставили немного нас понервничать. Но ничего, ничего страшного, друзья. Это состязание. Это... Большой спорт, безусловно, и здесь может быть все, что угодно. Вел боевую стрельбу старший сержант Сергей Гайдейк, вооруженец Республики Молдова, село Михайловка. С 2017 года в вооруженных силах Российской Федерации впервые участвует в танковом биатлоне. И наш экипаж продолжает движение по трассе конкурса без штрафных кругов. Прошли участок минно заграждения, приближается сейчас к препятствию БРОД. Здесь на одном дыхании, осторожно, вместе с тем, не допустить гидроудара, нужно выбраться на противоположный берег, без остановок и без скатываний назад. Хорошо, немножко студили И продолжает движение танк Т-72Б3, представленный на экранах нашей сборной. В каждой команде, участвующей в конкурсе, российская сторона а, выделяет по 4 танка Т-72Б3, 3 основных, один запасной танк. Ну а сборная Китая, как я говорил ранее, Участвует на своем танке тип 96Б. Так, давайте посмотрим. В повторе остановился экипаж Узбекистана на загрузке боеприпасов. Пушкой танка немного зацепил ограничительный столб, но я думаю, в этом ничего страшного нет. Сейчас выровняют пушку, да. Все хорошо, все хорошо, загрузили боеприпасы, продолжая движение. Сборная Узбекистана уже также выступила в одном из заездов. Мишень желтого цвета будет поднята уже через несколько мгновений. Сборная Узбекистана выступила с результатом 23 минуты 31 секунда. Сумели развить максимальную скорость 75 километров в час. Ну а сейчас второй экипаж останавливается на участке ведения боевой стрельбы. Мишень в поле 1600 метров. Выстрел! Итак, есть цель. Цель поражена. Первая мишень. Видно в правом нижнем углу пробоина. Вторая мишень в поле. Внимание. Выстрел. Есть цель. Друзья мои, да, цепляет таки мишень номер 12. Посмотрите, правый фланг мишени. И очень-очень покасательный. Проходит снаряд, но тем не менее поражает ее. Еще одна цель. Итак, друзья, уточняем сейчас у главного судьи соревнований по результатам третьей стрельбы. Внимание, первый выстрел, друзья, повтор. С другого ракурса, еще раз мы посмотрим, это первый выстрел. Спорный вопрос, друзья мои. Сейчас спорный вопрос прямо в режиме онлайн. Здесь, на судейской вышке, сейчас уточняет судья. Будем просить еще раз повтор, спорный момент по первой мишени, 1600 метров. Китайская сборная уже на трассе конкурса. Преодолели препятствия «Змейка», участок маневрирования, без нарушений порядка преодоления его. И выходит на участок загрузки трех штатных артиллерийских выстрелов. Останавливается экипаж. Останавливается танк, глушит боевую машину, весь состав экипажа выбирается из танка и начинает загрузку трех артиллерийских выстрелов. Итак, еще раз внимание, выстрел в Узбекистан. Итак, это второй выстрел. Ну что ж, на решение судейской коллегии обязательно сейчас соберут все сведения, все повторы. Пока экипаж продолжает движение по трассе конкурса, а сборная Китая уже готова открыть огонь по мишеням, имитирующим танк противника. Дальность до цели 1600 метров. Итак, внимание, мишень в поле, наводчик-оператор ведет поиск цели. Сержант Янсен Цин Лун. Недолет. Недолет. Российская сборная готовится вести стрельбу. И цель, срабатывает фаер! Наш командир танка поражает мишень номер 25 вертолета зенитного пулемета. Можно продолжать движение по трассе конкурса без штрафных кругов. А мишень красного цвета, вторая мишень для китайской сборной, уже на экране. Пока китайские танкисты заработали один штрафной боеприпас. Вот есть цель. Справляется наводчик-оператор. Проносится... Танк узбекской сборной мимо Кургана Славы. Слышен рев двигателя танка Т-72Б3. Продолжает движение по трассе конкурса и уже на втором круге. А пока китайская команда. Третья мишень. 1800 метров. Выстрел. Два дополнительных боеприпаса. Третья мишень тоже целая невредима осталась. Ну что ж. Вновь в глуши двигатель. Выходят из танка танкисты китайской сборной и загружают два штрафных боеприпаса. Стрельбу будет вести по тем же мишеням, по которым не удалось попасть. Проносятся мимо китайской сборной танк Российской Федерации. В повторе еще раз. Итак, еще раз повтор, друзья. Мы ждем повтор сборной Узбекистана боевой стрельбы. Но главный судья соревнований ставит задачу. Собрать все повторы и уже на заседании судейской коллегии будет поднят еще раз вопрос о результативности боевой стрельбы узбекской сборной в части, касающейся первого выстрела. Итак, мишень в поле. Два дополнительных боеприпаса загрузила китайская сборная. Будут вести огонь. Новочек-оператор продолжает вести поиск цели. Выстрел. Есть yes, цель. Ну что ж, собрались китайские танкисты. Вторая мишень в поле. Напомню о том, что по завершению использования дополнительных боеприпасов подводится уже итог боевой стрельбы и назначаются штрафные круги, либо не назначаются вовсе, вот как сейчас. Вот как сейчас китайская сборная продолжит движение. Пойдет без штрафных кругов китайская сборная. Использовали два дополнительных боеприпаса. Ну что ж, пожелаем удачи. Затратили, конечно, время. Напомню о том, что китайская сборная пока идет в общем рейтинге на второй строчке. Первый экипаж выступил с результатом 21 минута и 56 секунд. В прошлом году результат был 19.44. На две минуты ухудшили результат. Но, тем не менее, это только первый экипаж, который выступил. Сегодня выступают вторые экипажи. Ну а третьи экипажи выступят 28 августа. Вновь Китай, Узбекистан и Россия. Танк ТИП-96 на экране в качестве основного э, вооружения на всех модификациях танков семейства ТИП-96 является 125-мм гладкоствольная пушка ЗПД-98, аналогичная установленная и на т 72 b 3 Орудие оснащается автоматом заряжания и способно применять боеприпасы различных типов. Еще раз напомню, ТИП-96А оснащается дизельным двигателем мощностью 1000 лошадиных сел. На экране сейчас сборная Узбекистана. Командир танка готовится открыть огонь из зенитного пулемета «Корт», который как раз-таки предназначен для боевой стрельбы по низколетящим воздушным целям. Целью является мишень номер 25, имитирующая вертолет противника, дальность до цели 900 метров. Итак, командир танка, мишень в поле, лейтенант Шахзот Мамадиёров. 24 года, из города Навои. 15 боеприпасов выделяется для выполнения этой гневой задачи. 6 из них с трассирующими пулями. Пока фаер не сработал. Что говорит нам о том что попадания на данный момент пока нет, а вот и попадания. Хорошо, командир танка, можно продолжать движение по трассе конкурса, разряжать э, оружие, разряжать пулемет, докладывать на судейскую вышку о том, что оружие разряжено, и после этого отправляться на третий круг танкового биатлона. Задним ходом выходит танк на трассу и прямолинейный участок, скорости, где, прямолинейный участок движения, где можно набрать очень хорошую скорость. Напомню о том, что рекорд скорости, скорости на данный момент... Остается непобитым в 2019 году. Командир танка старшина Михаил Жилин с механиком-водителем старшим сержантом Иваном Осеевым установили рекорд 84 километра в час. Итак, сборная Китая проходит мимо Кургана Слава. Отсечка по времени. Посмотрите, друзья мои, какое время на данный момент. 47 секунд отстает от узбекской команды. Россия отстает от узбекской команды на 30 секунд. Но надо нагонять, надо нагонять, конечно же, потерянные минуты в ходе ведения боевой стрельбы по мишени номер 12. У нас еще одна огневая задача, у нас еще фактически полный круг. Преодолели препятствия гребенка сейчас представители Китая. А вот и наш экипаж. А вот и наш экипаж продолжает движение по трассе конкурса. 45 километров в час на данный момент была зафиксирована скорость. На каждом танке установлены gps трекеры которые позволяют нам в режиме онлайн наблюдать местонахождение танка, а также отслеживать скорость. Останавливается экипаж Российской Федерации. Южный военный округ, напомню, Построение. Нужно обязательно обозначить построение в соответствии с правилами конкурса. Загрузка 15 боеприпасов, спаренный пулемет с пушкой. А, пулемет ПКТ, калибр его 7,62 мм. То есть стрельба будет вестись по мишени номер 9 а, в соответствии с курсом стрельб. Ее нумерация и имитирует. Она ручный противотанковый гранатомет. Ну что ж, мишень поля. Внимание. Нужно найти направление, направление, где находится цель. Вот мы видим, что поворачивает сейчас башня танка. Наводчик-оператор будет вести боевую стрельбу. Сергей Гайдейк. И цель! Ну что ж, в первой очереди и добивает, разбивая в дребезге все стекло, которое установлено на мишенях. Прекрасно видно как раз-таки поражение мишени номер 9. Стекло попросту разбивается, разлетается и говорит им о том, что это отличная работа наводчика-оператора. Сергей Гайдейк на экранах. Друзья, еще раз хотелось бы... Напомнить о том, что этот парень уже с 2017 года в вооруженных силах Российской Федерации с 2017 года стремился таки попасть э, в танковый биатлон. Ну и вот мечта сбылась. В 2021 году представляет Южный военный округ и представляет очень и очень достойно. Команда Китайской Народной Республики. Загрузка боеприпасов. Зенитный пулемет «Корт» не Корт, прошу прощения, на российских танках зенитный пулемет Корт у китайской сборной, также калибр 12,7 мм аналог зенитного пулемета Корт очень похож и мишень в поле 900 метров дальность до цели есть, есть, друзья мои цель поражена, срабатывает сейчас фаер, хорошо видно результат огневого поражения командир танка вел боевую стрельбу старший сержант Лулинь представители Народно-освободительной армии Китая, вооруженных сил Китайской Народной Республики, которая существует с 1927 года. В настоящее время Народно-освободительная армия Китая является одной из самых многочисленных армий. Ее численность достигает 2 миллиона 390 тысяч человек. Это по сведениям открытых источников. Сухопутные войска Китая имеют в своем распоряжении около 7 тысяч танков, в том числе и ТИП-96. Тренер китайской сборной сейчас на экране наблюдает за прохождением дистанции трассы конкурса своего экипажа Лулинь, командир танка на экранах. Хорошая работа, хорошая команда. 21 минута 56 секунд показали представители первого экипажа в прошлом году. 19 минут 44 секунды лучший результат экипажа китайской сборной был. А вот и болельщики Узбекистана здесь на трибунах. Трибуны не смолкают. Безусловно, прекрасная погода. Несмотря на те прогнозы, которые нам э, говорят синоптики, погода на полигоне Алабина остается прекрасной. Пусть так и будет, безусловно. Я думаю, что, как говорил ранее, небесная канцелярия тоже смотрит танковый биатлон. И, конечно же, позволяет танкистам выступать в танковом биатлоне при свете яркого солнца без дождя. Но, тем не менее... Всегда проливается проливается трасса конкурса. Вы наблюдали сброс воды скилл 76. Ну и, конечно же, посредством другой техники проливается трасса, для того чтобы было прекрасно видна трасса выполнения огневых задач, минимизировать количество пыли, которая поднимается из-под гусениц. Танков на финише сборная Российской Федерации. Итак, внимание. Время 19. Минут и вот-вот-вот, немного секунд считанные метры. Второй экипаж Российской Федерации. Южный военный округ финиширует в индивидуальной гонке танкового биатлона: 19 минут и 19 секунд. На данном этапе времени это лучший результат в нашей сборной. Первый экипаж выступил с временем 19 минут 34 секунды. Тренер. Экипажа капитан Леонид Петров сейчас был на экране. А вот и наши парни. Молодцы! Браво! Даниил Храмов, Сергей Гайдейк, Владимир Агадзе. Справились с задачей. Да, немного не получилось с выстрелом и с боевой стрельбой по мишени номер 12. Одна мишень не подалась сразу же. Но, тем не менее, используя дополнительный боеприпас, выполнили огневую задачу и пошли по трассе конкурса без единого штрафного круга. Выполняет воинское приветствие. А мы приветствуем также наш экипаж. Еще раз благодарим за отличную работу, за яркий заезд. Вы молодцы. Россия вами гордится. Ну что ж, вернемся на трассу конкурса. Сборная Китая завершает преодоление второго круга. Впереди еще одна огневая задача у наводчика-оператора. Боевая стрельба по мишени номер 9. Проносится сейчас тип 96Б перед Курганом Славы. Ведет загрузку боеприпасов экипаж Узбекистана. 15 боеприпасов калибром 7,62 мм. Отсечка по времени. Так, сборная Китая на 8 секунд пока всего лишь отстает от российской сборной. Очень хорошо идет второй экипаж. Очень хорошо и значительно осторожней, в отличие от первого экипажа. Первый экипаж, выступая, ну, мягко говоря, машину не щадил вовсе. Здесь мы видим, что механик-водитель немного, немного поосторожней, повнимательней. Но, безусловно, сделали работу над ошибками после выступления первого экипажа. Боеприпасы загружены. Команда Узбекистана готовится открыть огонь по мишени номер 9. Ручные противотанковый гранатомет. Ведет поезд цели. 700 метров в дальность до цели сейчас. И если попадет даже одной пулей в мишень номер 9, то она разобьется в дребезги. Ведет стрельбу. Берет низко. Итак, друзья, ну что ж, сборная Узбекистана отправится на штрафной круг. Мишень осталась целая и невредимая. Придется пройти, я думаю, первый штрафной круг. Главный судья соревнований определяет, на какую штрафную дистанцию зайти команде. 500 метров, дополнительные 500 метров. А сборная Китая приближается к выполнению третьей огневой задачи. Сейчас на препятствии Косогор. Пока очень э, приятно наблюдать выполнение огневых задач, безусловно, работу механиков-водителей, которые по истечению времени, вот уже более как 20 минут этого заезда, не допустили ни одной ошибки при преодолении препятствий. Очень опытные механики-водители, ни одного пидстопа, Загрузка боеприпасов. Загрузили, э, остановили машину, заглушили двигатели. вот сейчас 15 боеприпасов механик-водитель подает, в танк загружают вспаренный с пушкой пулемет, тоже у него калибр 762 миллиметра. Ну, Еще раз повторю, тип 96 очень похож на танк Т-72Б3, но вместе с тем, э -э, как минимум, двигатель значительно мощнее. 1000 лошадиных сил заявляет китайская сборная против 840 лошадиных сил на танке Т-72Б3. Э -э, масса танка тип 96Б 42 с половиной тонны. Итак, мишень в поле. Ну, пока, пока по какой-то причине не осуществляет поворот башни, нужно повернуть, безусловно, башню в направлении цели, нужно скорректировать наводчик оператора. Есть такая возможность у тренера на судейской вышке, на прямой радиосвязи, каждый тренер, начальник команды со своим экипажем. Доклады сейчас о том, что не наблюдает цель, но, ну, безусловно, нужно повернуть. Может быть, левее. Нет, еще левее. Еще левее. Сейчас подсказывает главный судья соревнования тренеру сборной. Мы видим, куда летят пули. Нужно брать выше. Боеприпасов не так-то много. 15 боеприпасов. Всего лишь на все выделяется. Нужно быть повнимательнее. Еесель! Разбивается вперед! Вперед и только вперед китайская сборная также заставила немного понервничать своих болельщиков, но тем не менее задачи справились. Можно завершать третий круг и финишировать в индивидуальной гонке второму экипажу. 17 минут и 3 секунды время, друзья мои, на данный момент у китайской сборной. Очень хорошее время. На экранах Янь Цинлун, Лун, наводчик-оператор сборной Китайской Народной Республики. 25 лет ему увлекается игре. На гитаре. Занимается активно спортом. Родился в провинции Гуйджой. Не впервые, а впервые участвует как раз-таки в конкурсе «Танковый биатлон». Китайская сборная заявляет о том, что а так же, как российская команда, полностью обновлена на 100%. На экранах «Танк Республики Узбекистан». Немного остается также до финиша. 21 минута 13 секунд. Будут уточнять еще впереди, будут уточнять, безусловно, на заседании судейской коллегии дополнительный просмотр результатов огневой стрельбы, выполнения огневой задачи по мишеням номер 12. Спорный момент был. Первая мишень, я напоминаю. Не очень здорово мы наблюдали с ракурса, который нам предоставили, но, тем не менее, есть уже запись. И сегодня в 16 часов на заседании судейской коллегии данный вопрос обязательно будет Закрыт. Глубокий поворот. И вот два препятствия буквально остаются у сборной Узбекистана. Перед финишем это ограниченный проход. Огромное количество ограниченных столбов. Китайская сборная на данный момент время 18 минут и 32 секунды. Нашей команды 19-19. Сейчас прямо-таки вот в данный момент главный жилья соревнований подтверждает сборная Китая. Нарушает порядок предъявления препятствия. Участок в минно-взрывном заграждении. Сборная Узбекистана на финише в это время. Итак, отсечка по времени 22 минуты 37 секунд. Отстают на 3 минуты 18 секунд от российской команды. Очень хорошее время. Я напоминаю о том, что сборная Узбекистана еще совсем недавно участвовала... Во втором дивизионе перешли в первый и вот уже демонстрирует нам действительно очень высокий уровень танкистов, настоящий профессионализм. Команда достойна первого дивизиона и я уверен, что в этом году по результатам выступления она не перейдет во второй для участия в 2022 году. Приветствую сейчас танкистов, тренерский штаб, руководитель команды, да и все болельщики Узбекистана – Командир танка, лейтенант Шахзот Мамадиеров. Наводчик-оператор младший сержант Ислам Джон Сабиров. И механик-водитель, старший сержант Карим Урунов. Узбекистан. И внимание! Повтор. Поднимает красный флаг. Вот здесь был маневр. Вот здесь был маневр. Как раз-таки в этот момент и осуществили наезд на мину. Это участок мин на взрывном заграждении, на котором нужно предельно внимательно и осторожно пропускать мины между гусениц. Видно было, как сманеврировал механик-водитель на выходе из данного препятствия и поднял флаг полевой арбитр красного цвета. Это говорит о том, что было нарушение порядка предъявления препятствия. 20 минут 32 секунды. Сейчас у китайской сборной, вы видите, наблюдают за временем представители Китая. Здесь огромное количество болельщиков. Считанные метры до... Финиша второго заезда, э, заезда вторых экипажей в танковом биатлоне первого дивизиона. Финиш! 20 минут 53 секунды. Итак, на минуту 34 отставание от э, российской команды. 20 минут... 34 секунды. Лучше также улучшили результат первого экипажа. Ну что ж, браво! Еще раз напомню: участников этого заезда: командир танка, старший сержант Лулинь, наводчик-оператор, сержант Янь Цинлун. Механик-водитель, младший сержант Джань Жуньлун. Еще раз огромное спасибо танкистам, выступающим в этом заезде. Показали действительно. Танковый биатлон высочайшего уровня. Звездный танковый биатлон, который мы все любим, который мы все ждем с нетерпением. Сегодня нас с вами ждет еще один заезд, в котором сойдутся команды второго дивизиона. Это будут Лаос, Киргизия и Мьянма. Заезд начнется ориентировочно через час. Сейчас выдвигается к мишенному полю, к мишеням для их осмотра представители, судей, участвующих в этом заезде команд. Осмотрят еще раз мишени, подтвердят все поражения мишени, но, я думаю, сомнений никаких ни у кого не будет по вопросу результативности выполнения всех задач индивидуальной гонки. Россия, Китай, Узбекистан. 19 минут 19 секунд. 20 минут 53 секунды у Китая. И 22 минуты 37 секунд у Узбекистана. Дорогие друзья, спасибо всем огромное, кто был с нами. Все на танковый биатлон. Мы желаем вам приятного просмотра. Продолжаются заезды, индивидуальный зачет. Танкового биатлона 2021 года, седьмых армейских международных игр. С вами комментатор танкового биатлона Николай Федоров. Услышимся уже совсем скоро во втором заезде сегодняшнего дня. Спасибо.